Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Проверяю рецепт одного очень нашумевшего в интернете рецепта сметанника, или вернее, торта пломбир. Начинаем с крема. Смешать сахар и муку между собой. Влить яйца. Взбивать всю массу, пока она не побелеет. Затем ввести сметану. Все довести до однородного состояния и на плитку. Крем постоянно помешивать, пока он не загустеет, оставить прогреться еще пару минут, а затем слить в отдельную чашку и накрыть пленкой в контакт, оставить остывать. Тем временем готовим основу для торта. Нужно шоколадное печенье. А во Франции с этим напряженка. Поэтому использую знаменитое черное печенье. Перебиваю его в крошку. Заливаю растопленным сливочным маслом. Все тщательно соединяю. Готовую крошку разделить на две части. Две трети пойдет на основу торта. Остальное на присыпку. Засыпаю в форму крошку. Разравниваю и уплотняю. делаю бортики. Уплотнять удобнее стаканом. Убираю основу в холодильник, а пока закончу крем. Масло комнатной температуры взбиваю с ванильным сахаром. Пока не получится посветлевшая помадка, отставляю ее в сторону. Остывший заварной крем нужно как следует перемешать, а затем Ложка за ложкой ввести в сливочную помадку. Готовым кремом наполняю кондитерский рукав, так с ним легче работать. Отсаживаю крем на шоколадную основу торта, разравниваю. Начинаю присыпать торт оставшейся крошкой. Очень важно бортики торта придавить на крем, округлить бока. Заканчиваю присыпку, уплотняю. Так торт лучше режется, и крошка не пристает к ножу. Накрываю торт пищевой пленкой и отправляю его в холодильник стабилизироваться. У меня он там провел всю ночь. Освобождаем торт от пленки и кольца. Можно дегустировать. Ну, что сказать. Конечно, очень вкусно, но очень калорийно. Хотя он настолько сытный, что больше одного кусочка осилить трудно. А один кусочек такой вкуснятины! Время от времени себе позволить можно. Бон аппетит и абьенту!